Всем приветик! Ну что ж, сегодня у нас будет новая игрушка на нашем канале. Будем ее тоже потихоньку изучать, развиваться в ней. Это 7 смертных грехов. Будем сейчас в нее потихоньку-потихоньку играть. Во-первых. Я уже ее полностью прошел на данный момент. Все, что можно было в игре, я сделал. Поэтому у меня есть несколько фишек, которые я хотел бы вам сказать в первую очередь. Во-первых, если вы новичок, то я вам советую сделать следующее действие. Перейти в лотерею. Дальше. После того, как вы пройдете сюжет, ну не до определенного момента, естественно. То есть вы пройдете обучение. И вам скажут, типа, вызывайте за 30 кристаллов вашего первого персонажа. Там будет гарантированный ССР, поэтому я вам советую выбить следующих персонажей. Зеленый Мелиудас. Почему? Потому что он наносит соло-таргетному персонажу большой урон, может с контратаки убить босса, ну а также он может оглушить противника с ульты. Очень неплохой персонаж, очень полезный на большинстве контента на данный момент, на самом деле. Дальше. Зеленый Кинг тоже неплохо вам поможет. На том же самом сером демоне он является одним из лучших персонажей на данный момент, даже на японской локализации. Почему? Потому что он может стопроцентно критануть с учетом его пахивки. У меня его нет, но я вам сказал... Что да как. Ну и еще третий персонаж, которого я вам советую получить, в принципе, это Гаутер. Почему? Ну, потому что он бьет по всем врагам. По всем врагам и бьет сильно. То есть вы будете сюжетку закрывать и продвигаться по ней довольно быстро, нежели чем соло-таргетных персонажей будете использовать. Вот этих вот троих я вам советую попробовать выбить. Одного из них, если вы выбьете, то вам будет уже хорошо. Реролить на всех остальных персонажей я вам сильно не советую, но есть один персонаж, который удостоивается чести. На то, чтобы ее можно было тоже реролить. Она зовется Стражем Иерихон. Вообще, она Джелька, выглядит она вот таким вот образом. Почему она сильная? И почему я хотел вам сказать, что ее тоже стоит пробовать реролить? Потому что она сама наносит... Дебаф на противника, потом она наносит трехкратный урон против ослабленных врагов. Сильная ульта, которая может убить почти любого босса ваншотнов. Ну, если правильно, естественно, ее прокачайте. Также у нее, как вы видите, двухкратного увеличения смертельного урона, то есть если вы наносите критом, то он в два раза больше наносит урон. А с учетом уникальности, которая увеличивает ее смертельный удар, то есть шанс э, на крит-удар. Давайте будем говорить крит-удар, потому что нам удобнее, чем смертельный удар. Увеличивает шанс на крит-удар на 10% за использование героем навыком. То есть вы используете, к примеру, у меня 34% шанс критического удара. То есть я должен нанести 7 раз э, обычными скиллами, ну или же ультами можно тоже наносить удары. И у вас повышается каждый раз на 10 процентов ваша ваш коэффициент крит шанса. То есть она может 100% критовать в итоге. А не забываем о том, что у нее <связывая> ульта в два раза больше бьет, если она критует. Вы можете нанести довольно нехилый урон. Давайте я вам сейчас покажу примерно. Как это выглядит. Вот я на нее ставлю ее снарягу, которая должна быть. Атака плюс крит урон. То есть смертельный урон на 20% увеличивается. И давайте я вам просто покажу ее урон. Переходим на тестирование персонажа. Ну просто чтобы вам показать силу данного персонажа. Вот наносим э, врагу. Дебаф кровотечения. Вот. Видите, вот здесь красненький, такая вот кнопка. Ну, такая квадратная фигня. Дальше наносим 48 тысяч с первого скилла. Со второго скилла 36 тысяч. Это потому что без крита. С критом сейчас будет 71 тысяча. Вот теперь уже близко, правда. С критом 122 тысячи. Это третий ранг первого скилла. То есть это не ульта, еще я хочу заметить. Это не ульта. А теперь давайте просто разгонимся до 100% крита. Отлично, мы разогнались до 100% крита, теперь наносим ульту. Смотрим, как выглядит ульта. Ну, можно посмотреть, можно проскипнуть. Давайте просто посмотрим, заодно я вам скажу, что еще в данной игре следует в самом начале сделать. Вот вы получили ваши кристаллы. За сюжетку вам говорят, типа, вызовите персонажей, вы вызываете э, любого персонажа, которого я назвал. То есть Зеленого Мелиудаса, какого-нибудь... Э, кто у нас там еще там? Зеленый Мелиудас, Гаутер, трехсекционные нончаки Бан, тоже неплохой персонаж. И вот это вот Иерихун. И вот этих троих я вам советую... Точно пробовать выбивать. И Елехон вы можете купить в магазине монеток. Поэтому ее можно не реролить. И можно еще зеленого кинга пробовать выбить. Вот мы видели сейчас в ульту ее. Урон примерно такой же против красных. Как и с ее третьего ранга умения. То есть вот 117 тысяч. А там было 167 тысяч. Но хочется отметить, если вы э, правильно все сделаете, то она может э, нанести вплоть до 300 тысяч. Вплоть до 300 тысяч сульты. То есть она против зеленого э, противника нанесет э, около 200 тысяч, а против э, синего может даже до 240-300 тысяч спокойно свой урон поднять. Дальше, дальше что хочется сказать, у нас есть вот здесь вот еще один баннер, это у нас Мерлин. Мерлин сейчас идет как э, ивентовый персонаж, но я вам скажу следующее. Зная то, что на японской локализации она попадает в вызов за билеты, вот за вот эти билеты, вот э, сюда вот может э, потом добавиться она. И вы сможете ее выбить после, зак... после окончания вот этого баннера, естественно. Вы. Ну, можете один раз крутануть, конечно, за 30 кристаллов, но лучше оставьте себе эти кристаллы. Не тратьте сейчас кристаллы вообще. Ну, не тратьте. Одного раз достаточно, в принципе, вам будет получить у тех же самых персонажей, которых я сказал, зеленый мел. Дальше. Кинг зеленый. И гаутер вам, в принципе, вообще вполне достаточно будет. Одного хотя бы из них получаете. И дальше просто идете и чилите на сюжетках. На сюжетках вам дается... Э, где эти билеты-то, блин? Синенькие билетики вот такие. За прохождение синих заданий. За прохождение сюжетки. И потом вы просто берете, вот в этом баннере уже открываете. Получаете любого персонажа, которого здесь... У... Есть. Даже серые персонажи вам будут не, ну, неплохо помогать, потому что вы их потом в магазине будете их монетками покупать, вашу энергию. То есть, грубо говоря, вы делаете открытие за 30 кристаллов, которые вам вынуждено придется делать, потом вы, получая персонажа, который вам сказал, Идете, просто проходите сюжетку, тратите билетики, не тратите кристаллы, ждете какой-нибудь баннер э, со сканором, с э, заповедью, неважно. И туда уже есть смысл тратиться. Естественно, я буду делать э, обзоры на баннеры предстоящие, стоит, не стоит тратить кристаллы, сколько стоит э, тратить, а сколько не стоит. Ну вот так вот, я буду делать. Стоит ли вообще начинать с нуля, даже если вы достигли, прошли всю игру, стоит ли начинать с нуля, если придет к нам баннер. К примеру, тоже такой видосик может быть. Если прям имба какая-то к нам придет, я, возможно, смогу вам это сказать. Дальше у нас здесь несколько вариаций еще билетов, то есть СССР. вам будут за логин бонусы даваться. К примеру, за сегодняшний день, за сегодняшний день, я получил два билетика этих. Вот этот. И вот этот. То есть за 7 дней и за... Сколько? И за 14 дней, получается. Я получил билетик. Это очень неплохо. Ну, вот такой вот видосик у нас получился. Я вам сказал... Кого лучше всего в самом начале брать с ваших лотерей? Что не нужно тратить кристаллы, вам сказал. Этого, в принципе, достаточно. А, и еще. Так как мы находимся сейчас в нашем... нашей таверне, я хочу сказать еще следующее. Не тратьте на таверну вообще ни копейки. То есть, у нас вот здесь вот, приходите к нашему хопу. Хоуку, не знаю, как его правильно, просенку, короче. У нас здесь есть эффекты таверны. То есть, типа, покупая за 10 кристаллов какое-то улучшение, вы будете получать какую-то пассивку. Ну, то есть, за люстру, к примеру, увеличение прироста монет дружбы после отправки монет дружбы на 5%. Все это брехня. Вам на самом деле это все не нужно. Экономьте ваши кристаллы. Почему? Ну, я вам сейчас покажу. Заходим в магазин, покупка алмазов, а теперь смотрим цену. 300 рублей за 5 алмазов. Сейчас идет бонус, конечно, 10 алмазов и получите, но все равно. 300 рублей за 5 алмазов. 60 рублей за 1 алмаз. Лучше <с booting noise> не тратить кристаллы. Вы можете спокойно получить 500 кристаллов за прохождение полностью всех сюжетных миссий, за арены будете получать, если вы находитесь в топах там по 20, по 50 кристаллов в неделю. Ну, поэтому я вам не советую просто сильно тратиться кристаллами. Не, ну, конечно вы можете, но я вам лично не советую. Достиженьку пока с вами болтал, получил. Неплохо. Так, ну что ж, вот такой вот видосик у нас первый получился. Если вам хочется, чтобы я вам рассказывал еще какие-то Интересные моменты о данной игре, а у меня их много, уж поверьте, вас прошу, напишите мне в комментариях о том, что вы хотите продолжения. Я запилю следующий видосик, как правильно получать голду, то есть золото, и как правильно качать ваших персонажей. Ну а с вами был, как всегда, Макс, до новых встреч, пока!